К сожалению, аккумулятор был разряженный, так как сама газунокосилка новая. Буквально зарядили пять минут, чтобы проверить, посмотреть, как стрижет. Особенностью на газонокосилке является индикатор, который показывает непосредственно процент заряда. Очень удобно при использовании можно смотреть. Ну, примерно прикинуть, на сколько еще хватит. Ну и как бы сама газовом косвенка достаточно легкая. Это уже я говорил. Ну и сейчас попробуем подстричь траву и посмотреть, как тихо она стрижет. квадратный метр больше почти два квадратных метра очистили покосили траву где-то ну, за три минуты процент заряда у нас сократился на три процента всего лишь попробуем зарядить теперь полностью аккумуляторе посмотреть на какую площадь его хватит спасибо за внимание